В это воскресенье, как и в принципе практически в любое другое воскресенье, пройдет очередной турнир для UC Fight Nights и все Бойной Ночи. В этом видео хочу разобраться. Главный бой основного карда турнира в легкой весовой категории между Дональдом Сироном и Джоном Лоузеном. Джо Лоузеном. Дональд Сирона это 39-летний боец из США в профессионалах, провел 52 боя, что в Впечатляюще очень, кстати. Из этих боев он одержал 36 побед. Сиронов выходит из кикбоксинга. Обладает он хорошей ударной техникой. Работает разнообразными ударами ногами и руками. А, предпочтительно на средней и дальней дистанции. Достаточно частенько комбинации заканчиваются ударом ноги в корпус или в голову. Такая вот есть особенность. Может побороться. Есть у него достаточно серьезные навыки в партнере по бразильскому джиу-джитсу где имеется черный пояс. Ну, оказавшись снизу, постоянно он пытается набросить удушающий или болевой прием. Также есть у этого товарища хорошая выносливость, ну, по крайней мере, было до определенного момента. Вот. Хватало ее на 5-раундовый бой, ну, не говоря уже о 3-раундовых. Ну, в принципе, и на данный момент, я думаю, на три раунда его вполне себе хватит. Ну, за такое, конечно, огромное количество боев передрался он практически со всеми топами дивизиона. Ну, к данному моменту, конечно, получал урон, особенно в пяти своих крайних боях. Ну, пик Дональда уже далеко позади. Это были 10 или 16 шестнадцатые годы, когда в этом промежутке он провел 25 боев с туповыми оппонентами, выиграл 21 поединок. Ну, после этого, конечно, последовал спад. Дональд с возрастом, конечно, заметно, заметно замедлился. Нет уже у него той мотивации, что было раньше. Ну, и если Сирона не особо а, любил принимать урон раньше, то сейчас и подавно может ментально сдаться после пары хороших пропущенных плюх и проиграть бой. Ну, плюс ко всему, Дональд долго а, начал запрягать в боях, что не идет ему в плюс также. Ну, на данном этапе идет он на серии из пяти поражений, из которых четыре закончились к вот тоже ему не на пользу однозначно. Но Джо Лоузен это 38-летний боец из США. Примерно такого же возраста, как его оппонент. В профессионалах он провел 46 боев, из которых в 30 держал победы. Лоузен базовый боец с хорошими навыками в джиу-джитсу. Где у него имеется также черный пояс. Есть у него неплохая ударная техника, но она находится далеко не на топовом уровне. неплохо этот товарищ в партере. До определенного этапа, до 2000... начала 20-х годов, 2012-2013, очень часто он заканчивал свои поединки победой с Абмишинами, но после этого как-то больше выигрывал граунд паундом Если, конечно, это была досрочная победа, если он выиграл вообще. Джо всегда был сильняком более-менее неплохо выступал с оппонентами похожего уровня, но топовые бойцы ему доставляли проблем. Но... Есть пару скальпов, и из этой лиги у него тот же Джереми Стивенс, Майкл Кьеза, ну, Диего Санчес, правда, Диего Санчес уже, уже был на спаде, но ну, не суть. Вот в антропометрии выигрывает тут Дональд, размах рук у него больше на 3 сантиметра, а рост выше, там, почти на 10 сантиметров, на 7 или на 8. Но это, как я уже говорил ранее, два пенсионера, Сирона будет посерьезнее в навыках, а позиция тоже там гораздо веселее, Лоузон терялся вечно где-то в середняках, Присмотрелся к досрочному окончанию боя бы, но только если в экспресс. Я не думаю, что там дадут хороший вариант. Лозана простой с 2019 года. Правда, не принимал он два с половиной года урон, в отличие от того же Дональда Сирона, которому досталось хорошо от того же Фердюсона, от Гейджи, ну и чуток от Макгрегора. Это последний бой с Сирона. Вероятнее всего, подобрали ему соперника, чтобы тот закончил карьеру на победе. Но, но, но, слышал я давеча слова Сирона о том, как он не хотел выходить на бой с Макгрегором. Блин, и учитывая, что Дональд вообще не любит получать урон в боях, и часто морально после такого не готов продолжать бой, то вообще не хочется ставить на его победу. Я, конечно, гляну коэффициенты и, возможно, возможно заберу Лоуза на, на какой-то маленький, процент от депа, но хотя по навыкам Сирона лучше, конечно. Если выиграть Сирона, я в принципе не удивлюсь. В девятнадцатом году я бы даже не думая забрал бы Дональда. Хоть Джо и нокаутом выиграл свой тогдашний крайний бой в 2019 году. Ну а вообще надо обязательно глянуть еще моральный настрой Дональда перед боем и весогонку в пятницу, чтобы сделать окончательный вывод. И вам советую не делать предварительных ставок. Все-таки сделать это хотя бы после высогонки посмотреть хотя бы видео на, на, на канале UFC, где Дональд там что будет рассказывать, потому что если он опять будет ныть и плакать, как ему надоел драться, то ну его ну нафиг. Вот. Но это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу э, в субботу варианты ставок на этот бой и на другие бои турнира, которые мне интересны, и по ним я э, не делал видео обзор.